Это руки художника, мозоли, трудоголика, достаточно таки старые. Он когда-то был человеком. И кто же прекратил его считать таковым? Вы таких, как он, видите насквозь. Но хотя бы они живы благодаря мне, но до поры до времени. Я тут нахожусь не для споров с тобой. А теперь ответь мне на прошлый вопрос по поводу объекта 001. Ты знаешь, у меня достаточно хорошее настроение. Почему бы и нет? Ну? Ну что ж, какой из? я прикидываю их примерно 20? и что же мне на это ответить, и как мне понять, кто настоящий Слимшейди? Я... настоящий что? А? Это я как-то спонтанно сказал. Наверное, зубы лезут. Но все же, вот моя позиция. Зачем спрашивать мое мнение, если только один из них существует? или два, или дюжина, а может вообще никого нет, а может быть просто это какая-то сказочка, чтобы скрыть настоящий объект 001? Интересная теория. Я же прав, не правда ли? Давай, ты мне можешь сказать. Я думаю, я сказал все, что должен был бы. Да ну... Что ты думаешь о человечестве? Если честно, я считаю человечество великолепным источником развлечения. Серьезно? И что же в нас ты нашел такого великолепного? Ответ на этот вопрос невероятно сложен для понимания. Что-то философское? Жизнь, которую мы знаем, это прекрасная симфония порядка. У всего есть своя цель. Это часть великой схемы бытия, природа и материя. А после еще и добавилось человечество. Хаос, бесцельность, беспорядочность. И все же. Вы можете существовать в своем нелогичном мире, извращая значимость порядка и своей цели в мире. Наука и искусство не существовали бы, если бы ваша раса не создала ее. В вашем попытке познать мир человечество интерпретирует все через свое воображение, а вам так скучно просто разобраться во всем. Я понял, о чем ты. Это важно для вашего здравомыслия. Вы не можете понять смысл жизни, и вы начинаете бояться. Вы боитесь следующей резни. Одна очень сильная женщина возглавила восстание, которое продолжалось 27 дней. Все виной тому, чтобы ее жизнь вторглась реально. Естественно, я немножко помогал таким происшествиям. Для тебя это все какая-то адская игра или чё? Все игрушки чего-то или кого-то. Я ведь был тоже чьей-то игрушкой. И не огорчайся особо. Ты же всего лишь человек. Поверь в то, что я сейчас скажу. Мне что большее, чем то, что написано у тебя в документах. Как можно сравнивать искусственное тело с тем, что когда-то было живое? Я хочу тебя спросить вот что. Ты бы предпочел разговаривать с плотью или с чем-то искусственным? Это роднее, как твой дом. Я могу показать всю экспрессию в движениях, которые никогда не сможет показать статуя. Но ведь, к примеру, аниматроник послужит тебе дольше? Ну, ты прав насчет этого. Но большинство людей испугается от вида такого существа. Речь не идет о том, насколько долго мне тело. Это опыт, который ты получаешь от времени, отведенной на его существование. Камень и металл никогда не дадут таких знаний, которые я получаю... Интересно. А что по поводу сознания? Ты не боишься смешивать свое сознание с тем человеком, которым ты овладеваешь? Хороший ход. Но ну, давай попробуем еще раз. Продолжим. Какова твоя цель? Не уверен. А твоя? Я думал, мы говорим о тебе. Мы говорим о том, что мне интересно. Мое предназначение быть тем, кем я хочу быть. Да, конечно. Объективно, я думаю, что ты мог бы сказать, что моя цель помогать людям. А не объективно? Сейчас, чтобы питаться. Это все, что тебе нужно от людей? Получать знания, питаться или это все просто ради развлечения? Конечно, люди более приятные существа, нежели неживые существа. Вот как вот тот человек застекнул. Без комментариев. В какой-то степени получаю знания человеком, которому я овладеваю. Но я обычно не храню эти воспоминания. Только то, что я сказал или сделал с ними. И ты так питаешься? Это не похоже на обычную еду. Это праздник твоей души. Я расцветаю это на И как ты думаешь, какие же плоды самые вкусные для меня, а? Достаточно вкусно? Серьезно, ты никогда не натыкался на гнилые яблоки? А что ты скажешь о созревшем плоде опыта и эмоций человека? Не вини инструменты, с которыми ты не умеешь правильно обращаться. Ты можешь быть голосом разума для их измученных душ. Это не моя цель. Я акцентирую, а не ослабляю. Я изучаю поведение такие же, как и ты. Как я уже и говорил, мы можем быть отличной командой. Я не принуждаю тебя ничего делать. Нет, но они-то... Где же голос твоего разума? Я не убиваю людей. А что это меняет? Я на этой стороне стола. Тебя отделяет слишком маленькое расстояние. И я могу одолеть его мгновение. Эта линия вопросов прекращена. Ты испытываешь какую-то симпатию к своим жертвам? 0.35 Что-нибудь другое? Тебя это... Следующий вопрос, сука! <связь> Мне тяжело ответить. Мне вообще это не нужно. Но сейчас я не могу устоять. Я разделяю человеческий опыт и воспоминания, когда я овладеваю ими и вижу все, что они потеряли. Но сложность в том, что я не воспринимаю симпатию с момента моего рождения. Неужели ты думаешь, что я тот, которому нравятся так называемые ваши жертвы? Или же, возможно, я нравлюсь им? Они могут как-то повлиять на твои действия, сделать что-то, что ты не очень хочешь? Иногда. Они берут контроль над своим телом Его вынуждают делать некоторые вещи. Но получают ли они полный контроль, этого еще не случалось. Это звучит так, как будто ты вторгаешься в разум человека. Но когда ты это делаешь, человек начинает разговаривать с тобой. <сосы> Следующий вопрос. Но... Пожалуйста... Ну давай же. Что? Просто спроси, я знаю, что ты готовил меня к чему-то, не так ли? Ладно, о чем ты разговаривал с объектом 049, когда он совершал побег? О, так ни о чем, потом на Просто разговаривали о старых временах. Мы знаем, что ты входил с ним в контакт до вашей поим. Ты копаешь слишком глубоко, дорогуша. Мы влюбленная парочка. Я и он. Серьезно? Нет, я просто хотел взглянуть на твое лицо. <смех> Смешно. Тебе нужно быть проще, подпустить людей к реальному себе. Я не тот человек, которого здесь допрашивают. Ну, если вы не были любовниками? Знакомые, наверное. Или же даже больше партнеры. Но когда-то мы были совсем другими. Как давно это было? Уф, uh, наверное, где-то свыше тысячи лет. Я помню, как меня схватили в крестовом походе. И, зная меня, я, конечно же, искажал все события в свою пользу. Заставлял их думать, что я священный артефакт. В смысле, это так и есть, но им не нужно было знать это». Твои таланты, манипуляции с людьми меня никогда не перестанут удивлять. Ты говоришь, как будто я какое-то зло. Я просто хочу выжить. Если бы они подумали, что детище сатаны, меня бы уничтожили. И тебе бы не припала такая приятная возможность поговорить. Со мной. Тем хуже. Ты флиртуешь? Но все же. Я двигался в Боснию с маленькой группой венгерских солдат. Мы вот только что захватили точку и собирались забрать некоторые побрякушки с собой. Так много для восстановления Святой Земли нам нужно было забрать. И караван был атакован повстанцами. Это показывает, что в крестовых походах можно побеждать только, когда ты идешь первый раз. Но никак не второй. А потом? Потом, когда все побрякушки были возвращены, меня просто забыли. Видимо, слишком тяжело воздействовать на создание людей, когда они напуганы. И вот так вот меня оставили в пустыне. И что же ты делал, чтобы тебя нашли? Ничего, 049 сам меня нашел, но тогда у него было другое имя, очень смешно, я даже не могу его выговорить. Он вышел со света, как будто спаситель с небес. Как-то он знал, что я жив, и он почувствовал мою энергию. Он тебя надел? Да, но мы были связаны немного иначе, нежели с моими жертвами. Это было так обоюдно, равносильно. И что же он делал на Среднем Востоке? Это ведь очень далеко. Он направлялся через Азию к Европе в своем очищающем паломничестве. Когда я отсутствовал, все крестоносцы умерли. И 049 направился туда, чтобы чистить там все. И как же именно помогло то, что он поднимал павших солдат и делал их зомби? Ох, не, не, не, не, не, не, не. 049 не обращал мертвых. Он воскрешал их. Действительно, он давал то, что мало кто мог дать. В основном воскрешал невинных свидетелей, мало когда солдат. Особенно на стороне креста. Он обходил оживленные дороги, иначе он имел бы дело с клинками солдат. Он донес меня аж до Италии, где он услышал о многих великих людях, которые ушли... Так вы путешествовали вместе? Извини, я перерывал твою историю? Понял, понял, продолжай. Спасибо. Когда мы путешествовали, торговцы и беженцы рассказывали о темном облаке, которое окутывает землю и убивало все, что там... Было. Бубонная чума? Я дойду к этому, если ты прекратишь перебивать меня! Но все же, мы провели много лет на Востоке, мы встречали тех, кто выжил после набега крестоносцев. В то время мы начали ценить друг друга. Он даже позволял мне выступать для воскресших, даже когда мы вынуждены были двигаться дальше. У нас было необычное партнерство. Он их воскрешал, а я сбивал их с толку своими рассказами. Он показал мне ту человеческую часть. меня. Но потом мы добрались до Удины. И чума ждала нас там. Он был так напуган, неестественно. Вот тогда 049 смустился от вида живых, настолько же, насколько от вида мертвых. Теперь же он боялся больше живых. Он старался как мог, но спасал только мертвых. И они снова и снова заражались. А на кладбище он видел всех тех же самых людей. Раз за разом. Я молил его использовать мои силы, но ты знаешь, даже с ними ничего не работало. Чума была очень безжалостливой. Даже сила богов не могла бы остановить ее. Нам нужно было лечить больных, нежели воскрешать мертвых. Некроманты могут только воскрешать. Могли ли он также лечить зараженных? У него был потенциал, спрятанный глубоко внутри. Я мог помочь ему его найти, но 079-й отказался. Мы в скором времени покинули Италию. Мы никогда не прекращали свой путь. Он больше никого не воскрешал? Нет, он игнорировал всех, с кем стыкался на своем пути. Все, что он хотел, это добраться до Великобритании и забыться там. Как член семьи, которому ты желал смерти, чума ждала уже нас там и стучала в дверь. Он оставил там многое во время своего путешествия, а теперь жестокая судьба мучила его. Много тех людей он уже не смог воскресить, так как они были погребены достаточно давно. Я взмолил его еще раз, и в конечном итоге он сбежал. 18-летний человек был его первым и последним пациентом. Мы пытались всеми нашими силами, но что-то случилось. Это было странное ощущение, которое я никогда не чувствовал. Адское пламя охватило меня, и я почувствовал, что у меня идет кровь. Тогда я первый раз услышал более боли 049 Я не знаю, что именно случилось, но тогда я увидел, как течет. А что насчет 049 Он спрятал себя за глупой маской, которую нашел в Италии. Мне нужно было продолжать жить. или для того, чтобы восстановить утраченное доверие, я выступал в театре. Я боюсь, что наше испытание обезобразило его душу. Или еще хуже, он обезумел. Но когда мы смотрели на своего пациента, на то, что осталось от него, одного вида хватило бы, чтобы свести кого-либо с ума. Что ты думаешь о Фонде в целом? О нет. Мы ведь разговаривали на позитивные темы. Ты не хочешь слышать, что я думаю об этом? Этом? <с> Извини. Приехали. Я должен постоянно носить улыбку на лице. Мне очень скучно в моей камере. Я думаю, что любой может помочь обыздать мою жажду веселья. Я думаю, я могу убедить кого-то, что. Давайте обещания, которое не сможешь держать, смотрите. Должен я что-либо сказать? Все нормально. И не считаю фонд какой-то проблемой для меня. Ты планируешь убежать? Ой, да расслабься. Я не думаю о побеге. Но если бы у меня была такая возможность, конечно, почему бы и нет. Но меня уже заключали в камере, и ты дал больше свободы мне, нежели кто-либо из людей. Мне не нужно убегать. В конечном итоге эта тюрьма исчезнет. И я спокойно пройду через четвертую стену. Лучше надейся на то, чтобы наши контрмеры не были приняты сразу против тебя. Что бы ты сделал, если был бы свободным? Это открывает так много возможностей. Ну, не стесняйся, расскажи мне. Ну, в таком случае, я был бы рад вернуться в театр. Исполнять разные роли, петь в опере, ох, как это возбуждающе. Я уже работал в команде, помню только времена работы с Биллом, полностью укравшим мой концептуальный проект для Телла. Интересно, а Мадеус закончил этот концепт, над которым я работал? Мне так многое надо наверстать? Но в таком случае я перефразирую свой вопрос. Какова твоя конечная цель? Да, это просто невинная забава, или же не невинная. Я не, не довольствуюсь только одним своим хобби, но даже мои самые злые планы могут привести только к одному несчастному случаю. Ты знаешь, это довольно-таки разумные планы относительно к человечеству. А что плохого в маленьких шалостях? Я, конечно же, не жалуюсь. Чертовски верно. Не маска делает плохим человека, как вот тот вот огоненный чувак. Как там у него имя? 28-14? А, ну да, хреновый. Ну да, огненная маска, постоянно в поле внимания. Если какой-то неряха с хреновой дидиен решил использовать дары, которые ему дадут против человечества, у него, возможно, есть свои надежды и мечты, но именно из-за тех людей, которые нас используют, нам дают такие хреновые имена. Да, возможно, ты прав на счет 28-14, но похоже, что она влияет на подсознание некоторых людей. А по поводу тебя, ты полностью начинаешь контролировать. Их. Я отвечаю только за смертельные импульсы, если они сильны у моего хозяина. Ага, конечно. <связь> Чего ты боишься? Ты разве не видишь, что я и так живу в собственном аду? Без свободы самовыражения, без какого-либо отдыха, постоянно под наблюдением смотрящего. Наверное, у тебя такое чувство, как будто ты экспонат. Конечно, это не место подарок от Бога. Мои таланты пропадают. Твои таланты могут убивать людей. Но мои права, я жив, я иногда дышу, я размышляю над этим, и это выглядит очень глупо. Но хотя бы тут тебя не уничтожат. Моя сущность умирает. Как ты и сказал, я тут как на показ. Понимаешь? Я знаю, что ты понимаешь. Ты ведь тоже в ловушке. Я... Я не знаю. Ой, да не в риме. Я вижу, как ты смотришь на них. Никогда не сдвинешься без их разрешения. Боишься за свою любимую душеньку. Мы ну, очень похожи. Думаю, ты прав. Мы оба в плену в одной тюрьме. Экспонаты на мониторах. Я, загадка, ты... Ключ, а бог использовать ради собственной забавы. Я бы лучше развлекал себя сам. И, возможно, я могу помочь тебе тоже. Хороший ход. Но тебе стоит попытаться лучше. Ты Силен. На скоро. Почему ты хочешь контролировать объект 680? -1? Ох, горе ты мое! Я стремлюсь к тому, чего никогда не смогу сделать. Точно так же, как и проклятие безответной любви. Я думал, что любовь должна быть обоюдна. Разделять мгновения, прогуливаться по парку, романтический ужин. Ты говоришь, как мужчина, которому не везет в искусстве обаяния. Ты и так знаешь, что я не в том положении, чтобы довольствоваться этим. Так жаль. Прекращаем эту пустую болтовню. Отвечай на вопросы. Ты никого никогда не целовал, сука ты мел! Почему тебе так интересен 682 -й? Это был интересный опыт, мое влияние вместе с несокрушимостью 682, идеальный организм, это было бы моим следующим шагом становления богом. Но если Гера ушла, почему ты все еще хочешь быть богом? Гера никогда не убирала мальчик. она просто отступила назад вместе со своими братьями. Возможно я и не ранил ее, но мое нападение просило боков. Они очень сильно ослабли и 682 сможет стать катализатором для моей мести. Есть только одна проблема. Да. Несовместимость. Такая же неудача, как и с 517 Но с 600 у меня есть больше возможностей. Даже если он не может приспособиться ко мне, я уверен, что я смогу убедить его присоединиться ко мне. Я бы придержал твое стремление. Один очень непрямый, а второй очень мертвый. Как и ты. А? Дальше. Что ты делал в том склепе в Венеции, в котором мы нашли тебя? Пил маргариту и загорал. А что, мать его, ты думаешь? Мы оба знаем, что я это... Я знаю, мой мальчик. Я не настолько тупой, как здешние жильцы. Так какова твоя история? А ты будешь скучать по моим историям, когда меня не станет? Они хотят ответы не сказки. Точно так же, как и я. Так прямо... Ты даже не ценишь меня? Нет. Я просто хочу, чтобы ты меня не отвлекал. Ты сам пытаешься уклониться от этого интервью. И честно, я уже устал от твоих гримас. Расскажи свою историю. Твоя аудитория уже устала. Эта критика ранит прямо в сердце. Было где-то год 1848 или же 49, э, неважно. Венецию оккупировала легкая вспышка холеры. Мое решение по поездке туда было, наверное, самым неудачным, и мой конвой стал жертвой этой холеры. Мой последний хозяин был местным, и у него было сильное желание вернуться к своей семейной гробнице. И я на самом деле подозревал, что он зайдет неправильно. Бедное создание бредило от страха, а потом все утихло, У меня никого не осталось. Некого позвать, даже бомжа не было, я было один, остальное, как говорится, история. Ты помнишь все, что происходило в том помещении? Четко, это опыт, который я не хочу еще раз пережить. Я уверен, ты ему мог рассказать. Я уже устал от своей неблагодарной аудитории. Я разрешил вам находиться тут исключительно ради моих целей, не ваших. Если ты не возражаешь, Возражаю. давай... Возражаю! Что? Вы заперли меня здесь. Я целый день отвечаю на ваши скучные вопросы. я получаю очень мало удовольствия от общения с тобой. Не Это не твой персональный цирк 035. Ты будешь делать то, что мы скажем. Сидеть, перекатись, притворись мертвым, прыгать через обруч. Этот звук меня задрало быть на показе. И если ты не будешь подчиняться мне, тогда я сам возьму за тебя. Я а думаю, ты? что пришло время закончить интервью. Почему ты так встревожился, док? Боишься экспоната? Мы слишком близко, да? Не хотел бы получить новый Храна, Охрана, мать его снимите с него! Снимите, быстрее! Серьезно, ребята, что я могу сделать? Как ты себя чувствуешь? Нормально, а не должен? Что-то не так? Я мало чего помню после 035, почему вы так и беспокоены? Я не тот человек, которого можешь назвать другом, но... Пожалуйста, не дайте этой штуке еще кем-то владеть. Я не могу обещать этого. Вы делаете большую ошибку. 035 владеет теми данными, которые... Идите вы нахуй! И ваш фон тоже! Как видишь, я цел. Я пойду теперь... Интересно. Дерьмо! Чёрт! Вы меня извините. Sorry. Давайте я помогу вам. Спасибо. Не обращайте внимания. Последнее, наверное, что вам сейчас нужно, это мудак, который ходит по коридорам и все крушит. Я видела и похуже. Я верю. Ну ладно, увидимся.